Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы зачитываем следующую часть статьи «Истоки нашего демократического режима» 89 часть, страница 31, номер 36. Брух Томас. 2,6 миллиарда долларов США 2013 год. Томас Брух. В 1980 году Возглавил торговную фирму своего отца. При нем этот бизнес очень сильно увеличился в размерах. И сейчас прух владеет сетью 70 гипермаркетов в Германии, Чехии и России. Также ему принадлежат еще десятки строительных и прочих магазинов, которые тоже входят в его компанию «Глобус». Общее число работающих там. 38 тысяч человек. Брух обычно предпочитает громадные магазины, но персоналом, руководящий состав самой компании «Глобус». По нашему методу не пробивается, но Томас Брух, скорее всего, принадлежит к семейному клану КГБ, поскольку он также входит в кабинет советника коммерцпанка. Кроме того, Брух с 2002 года входит наблюдательный комитет немецкой компании ИДС Шер. А в этой консультационной фирме четыре руководителя принадлежат к семейному клану КГБ. Двое из Дольче-Банка. Helmut Мадер, Хагерман и двое из компании Дольче-Телеком. Ферри Абалхассе, Карл Хайнц, Тогда как к мафии ЦРУ относится только один руководитель американской корпорации Дэри Томас Волк. Томас Брук занимает руководящие посты еще в, ради, в ряде компаний, которые не вычисляются по своему руководству, за исключением немецкой торговой компании ЭДЭК, в которой Брук занимал, занимал пост директора. Этой компании один руководитель Принадлежит к семейному клану КББ Гильмут Херц из компании Метрогрупп 12C. 37 Ло Фридхельм. 2,6 миллиарда долларов США. 2013 год Фридхельм Ло в 1974 году после смерти отца возглавил компанию Риптау, которая занимается производством электротехнического оборудования. Тогда как в этой фирме было всего 200 сотрудников. А сейчас в промышленных компаниях с фритфильмом лох групп работает свыше 10 тысяч человек в целом в ряде стран. Эти принадлежащие фритфильмы Ло компании своему руководству, по своему руководящему составу не пробиваются. Но миллиардер лох. Также занимают руководящие в Астрии, двух крупных немецких компаний, принадлежащих семейному плану КТБ. 1. ИКБ Deutsche Индастрибанк, член комитета советников с 2010 года, 2. 2. Месси Аг, немецкая ярмарка, да, нобери. Член наблюдательного совета. Ввиду большого количества связей этой компании с эталонными компаниями семейного клана КГБ, мы ограничились тем, что проверили нынешний состав ее наблюдательного совета. Там оказалось пять представителей семейного клана КГБ. Из руководства компании Volkswagen Олах Ливис, Андрея Андреас Реншлер, Питер Юрген Шнейдер, Сименс, Зикрик Рассворт и Дольче Телеком. Дольче Телеком. Кар, Карл Хайнц Штребих. А представителей крупного американского капитала там нет вообще. Так что Фридхейм Ло, скорее всего, принадлежит семейному плану КГБ. Эту нашу версию также доказывают замечательные отношения между миллиардером Ло и канцлером Ангелой Меркель. Ло стал в настоящее время чуть ли не самым любимым бизнесменом для права Меркель. И она теперь упорно рекламирует его бизнес на, на межгосударственном уровне. Ведь за последние годы Ангела Меркель постоянно сопровождает глав государств, посещающих Германию с официальным визитом на ярмарку в Ганнобере. И там она обязательно подводит их. Стендл посвященному электротехнической компании Риттер и знакомит их с владельцем этой фирмы Лоу. Таким образом, Прау-Канцлерин в апреле 2012 года познакомила миллиардера Лоу с китайским премьером Бэнь Ссылка. А в марте 2010 года Ангела Меркель вместе с польским премьером Дональдом Туском даже побывала на заводе компании Риттель, и там Фридхельм Ло ознакомил высоких гостей со своими последними достижениями в электротехнике. Ссылка. В апреле 2013 года Ангела Меркель познакомила Фридхельма Ло с нашим великим президентом Путиным, и Ло сопровождал тогда в качестве гида на Ганноверской ярмарке. Ссылка. И самая свежая новость за 14 апреля 2015 года Ангела Меркель посетила стенд компании «Ритм» на Ганноверской ярмарке вместе с премьер-министром Индии на, на арендой моди. И там Фритчерн Ло показал этому высокопоставленному индусу Свои системы кондиционирования. Ссылка. Теперь канцлеру Меркель стало только знакомить с самой передовой немецкой техникой американского президента Обамы. Но это не так просто сделать, поскольку у ее семейного плана КТБ сейчас очень плохие отношения с мафией ЦРУ тридцать Херц Даниэла две тысячи две 50 миллиардов долларов США. 200, э, 2013 год. Сестра миллиардеров Михаиля Ольганга Бюнтера Херцов. Совладелец компании Chibo. Мафия ЦРУ. 39. Майстер Зигфрид. 2,5 миллиарда долларов США. 2013 год. Зигфрид Майстер в 1973 году основал в Баварии свою промышленную компанию «Ратиональ». Эта компания специализируется на производстве паровых кухонных печей для кафе и ресторанов. В компании «Ратиональ» работает всего 1400 человек, но зато она производит такое огромное количество этих паровых печей, что удерживает за собой половину мирового рынка. И большая часть этой продукции уходит на экспорт во многие страны мира. С определением клановой принадлежности этого деятеля были проблемы, поскольку единственная принадлежащая мастеру компания по своему руководящему составу совершенно не пробивается, а в других фирмах он никаких руководящих постов нет занимает. Политикой же зиквырит мастер не занимается, никаких интервью не дает и вообще он предпочитает держаться в тени. Но некоторые косвенные признаки все же указывают на принадлежность мастера к мафии ЦРУ. Этот миллиардер все еще проживает у себя в Баварии и там же находится его главный завод, где изготавливают паровые Пичи. Правда, некоторые немецкие миллиардеры, уроженцы бывшей американской зоны оккупации, все же принадлежат семейному клану КГБ. Но они обычно остаются перевести, стараются перевести свой бизнес куда-нибудь на север страны или даже вообще за границу, где поменьше -то налоги. Тогда как Зигфрид, мастер явно пользуются полным благоволением со стороны баварских властей и не стремится сбежать из своего Цароушного региона. Например, ему было недавно присвоено звание почетного гражданина того болгарского городка, где расположена штаб-квартира его компании Ландсберг, а в марте 2013 года компании Рафиональ был присужден ежегодный приз за высокое качество своей продукции от министра экономии Баварии. Мартина Цайля. Причем этот приз от баварского правительства компания получила тогда уже вторично. И в первый раз ее наградили в 2003 году. Второе. В июле 2002 года компания Радиональ получила почетное звание «Компания года» от ментинского журнала «Фокус» принадлежащего медиамагнату Хуберту Бюрде, Бурде, представителю мафии ЦРУ. Ссылка. Мы напомним, что этот журнал является как бы главным органом мафии ЦРУ в Германии, через который в основном сливается компромат на деятелей СМИ. А ведь в 2002 году отношения между этими двумя мафиями были уже довольно прохладными, так что вряд ли подобные награды тогда присудили бы чужаку. Три. Кроме того, в компании «Ротелиналь» очень рано наметился американский уклон. Ведь только в 1991 году она вышла на международный рынок, открыв свой филиал в Англии, А уже в 1993 году стала поставлять свою продукцию в США. Мало того, позднее компания охватила всю Северную Америку, открыв свои филиалы также в Канаде 1999 год и даже в Мексике 2012 год. Причем в число крупнейших клиентов компании входит американская компания Hilton Hotels, объединяющая огромную сеть гостиниц по всему миру и некоторые другие американские корпорации, занимающие гостиничным и ресторанным бизнесом. Ссылка. 40. Бауэр и Вон. два целых 2,2,4 миллиарда долларов США. 2013 год. Ивон Бауэр в 2010 году получила корпорацию Бауэр Медиагрупп из рук своего отца Ханса Бауэра. Хэйнс Бауэр. Тот еще жив, но когда ему исполнилось 70 лет, он передал 85% акций этой медиакомпании и вон, одной из своих дочерей. Причем даже не самой старшей. Сыновей у миллиардера Бауэра нет, а своим остальным трем дочерям он тогда подарил лишь по пять процентов акций в Еще раньше, в 2007 году, Хайнц Бауэр полностью доверил своей любимой дочери его управление всем своим бизнесом. Хайнц Бауэр также получил свою медиакомпанию по наследству, когда в 1984 году умер его отец. Но лишь при Хайнце Бауэр эта гампурская компания разросла до таких гигантских размеров. Сейчас в нее входит около 600 газет и журналов и 50 радиостанций телеканалов 17 стран. Из всех руководителей компании Bauer Media Group нам удалось установить плановую принадлежность только одного деятеля – Майк Маккаферти. Френшин был директором американской медиакорпорации Херст. А стало быть, он наверняка принадлежит к мафии ЦРУ. Причем этот Макканзерти на протяжении 20 лет был одной из самых ключевых фигур в медиакомпании «Смейства Пауэра». Ссылка. Казалось бы, невозможно выпускать сотни газет и журналов, и владеть десятками телеканалов и радиостанций, и при этом не иметь почти никакого отношения к политике. Но семейству медиамагнатов, бауэров это блестяще удалось. Дело в том, что они издают исключительно женские, детские, автомобильные, музыкальные и тому подобную коммерческие журнальчики. Для совсем уж простого умственного отношения народа никакой политики вообще ничего серьезного, имеющего отношение к реальной жизни, они никогда не допускают ни в своих изданиях, и в радио и телепередачах. И Кстати сказать, с 1972 года семейство Бауэров выпускало немецкую версию американского журнала «Плейбой». И только в 2003 году их права на выпуск в Германии, этого всемирно известного издания, перешли к, ма к медиамагнату Хуберту Бурге, представителю «Манфрицера» Цру. «Ссылка». Что же указывает на крепкую многолетнюю связь Байеров с крупным американским капиталом? Но, видимо, этот мужской журнал им потому начал казаться слишком уж высокоинтеллектуальным. Вот они уступили ему другому ЦРУшнику. Перерыв. Чуть ли а не всю немецкую сеть мы нашли за последнее время. Только один эпизод, когда медиамагнаты Бауэры ввязались в политику, а именно в январе 2015 года принадлежащий скандальный журнальчик «Милы Новый» с тиражом в полмиллиона экземпляров опубликал ложивое сообщение о предстоящем в ближайшее время неизбежной отставке Ангелы Меркель, с поста канцлера ФРГ. Причем этот выпуск журнала сопровождался крупной надписью «Отставка», и большим портретом фрау Меркель на первой обложке. Вся эта сенсация была раздута журналистами совершенно на пустом месте. Дескать, в последнее время фрау Канцлерин выглядит на снимках очень уж неважно, так что пора бы ей заслуженный отдых, ссылка. Трудно расценить это происшествие иначе, как враждебный выпад против Ангели Меркель то есть против семейного клана КГБ. И принадлежащая этой мафии немецкая пресса резко осудила эту скандальную выходку журнала Нюэр. Как мы видим, борьба между враждующими кланами Германии в последнее время обострилась до такой степени, что теперь даже доселе совершенно аполитичные коммерсанты Бауэра полезли в драку. Ведь известных американских кинозвезд. Ведь прежде принадлежащие им бульварные журнальчики писали разве что о пикантных подробностях из жизни известных американских кинозвезд. А потом их персонажи еще и подавали нас в суд на журналистов, что только увеличивает их еще больше тиражи подобной желтой прессы. Правда, еще раньше, в 2003 году, медиамагнаты Магнаты Бауэрри уже как-то влезали в политику 28 мая этого года. Тот же самый, принадлежащий им бульварным журнальчик Мэл, взял эксклюзивное интервью у бывшего вице-канцлера Югина Меллермана. И, кстати сказать, это было последнее интервью в жизни этого скандально известного политика из партии СВДП. Поскольку уже через 8 дней, 5 июня 2003 года, он погиб, совершая прыжок с парашютом. Мы напомним, что Миллмана тогда совсем уже затравили. И в самый день его гибели депутаты Бундестага проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности. Так что его ждал неминуемый арест и суд. Так вот. В этом своем последнем интервью Юрген Мелеман наверняка рассказал о драматических перипетиях своей жизни. Как он всегда самоотверженно защищал интересы народа и теперь безвинно за это страдает. Только в краткой аннотации к этому тексту сказано только, что Мелеман тогда поведал о своем эмоциональном состоянии последние недели и месяцы своих планах на будущее. Ссылка. Мы также напомним, что покойный Дюрген Мелеман принадлежал к мафии ЦРУ. Еще мы обратили внимание на то, что в зрелищных мероприятиях гамбургской медиакомпании Bauer Media Group как минимум дважды участвовал как почетный гость, гость мэр Гамбурга Оле фон Бойст. Это было в апреле 2002 года и в мае 2005 года. Причем мэр фон Бойст тогда появлялся вовсе не для того, чтобы, упаси бог, поговорить о проблемах своего города. Нет, он у только произносил вступительные речи и вручал какие-то призы артистам и музыкантам. Ссылка. Тем не менее, факт остается фактом. Семейство Бауэров бесплатно рекламировала тогда политика, принадлежащего к мафии ЦРУ и помало, помогало ему завоевывать симпатии избирателей. Хотя у нас все же есть некоторые сомнения, пригласили бы Бауэра тогда вообще фон Бойста, чтобы он светился на телеэкранах, если бы он не был всеми, всем известным гомосеком. То есть Политика как таковая могла быть в данном случае лишь на втором плане. Для полноты картины нам остается только добавить, что в мае 2014 года появилось сообщение о том, как компания Bauer Media Group участвует в интернетовском проекте совместно с американской ЦРУшной компанией ГУМ. Речь там шла о каком-то цифровом киоске, для газеты и журналов из Германии на смартфонах. Кроме того, кроме компании Бауэр, в этом проекте также приняли участие еще две мельские медийные фирмы поменьше. «Фокус». Ссылка на журнал «Фокус». Теперь мы можем подвести итоги. Иван Бауэр, скорее всего, принадлежит к мафии ЦРУ. И похоже, что это молодая дама, по каким-то причинам вызывает наибольшее доверие у своих кураторов из американских служб, поскольку именно ей поэтому именно ей достались 85% акций в единой компании ее отца. А остальные дочери миллиарда Ханса баллоров получили при этом дележе только 15% акций на троих. 41. Шерб Хрубер Александра в 2,4 миллиарда долларов США в 2013 год. Еще одна богатая вдова, ставшая миллиардершей, благодаря удачному замужеству. Александра Шорпхубер, дочь протестантского пастора. После школы она окончила гостиничные курсы, затем работала помощником управляющего гостиницей, Германии, Швейцарии даже на Бермудских островах. В одном из этих отелей она и познакомилась со своим будущим мужем Штефаном Шоркхубером, молодым сыном баварского миллиардера Юзефа Шоркхубера. Штефан был вот тогда послан работать в эту гостиницу своим отцом для ознакомления с гостиничным бизнесом. А дальше все же понятно не так. Александра не упустила такой шанс добиться большого счастья в личной жизни. Их роману не помешало даже то обстоятельство, что семейство Шоркхуберов принадлежало католикам, как и большинство баварцев. Правда, Александра тоже родилась в Баварии, но только во Франконии, то есть в северной протестантской части этой провинции Фаде. В 1988 году Александра вступила в законный брат. Брак со Штефаном Шоркхубером. Ей тогда было 30 лет, а Штефану только 27. Всего через семь лет после этого, в 1995 году, миллиардер Йозеф Шоркхубер скончался от рака в возрасте 75 лет и оставил все свое состояние сына. Шоркхубер старший и был настоящим создателем компании. Short Штифтунг Stiftung and Co, которая была основана в Мюнхене в 1954 году. Эта компания занималась строительством и торговлей недвижимостью. А затем в 1969 году к этому добавился гостиничный бизнес. В конце 70-х годов были куплены два пивоваренных завода, и так далее. Сейчас эта компания чем только не занимается. Даже разводит рыб в Чили. А гостиничная сеть компании состоит из 22 отелей в 4 странах. В ноябре 2008 года скончался и муж Александры Штефа Шорт-Кубер в возрасте всего 47 лет. 47 лет. Умер он внезапно ночью у себя дома от сердечной недостаточности. И все его состояние тогда перешло во вдове. А активное участие в руководстве бизнеса своего мужа фрау Шоркхубер стала принимать еще прямую жизнь. Что можно сказать? Может быть это и правда был сердечный приступ причине слабого сердца, к тому же только что осенью 2008 года разразился мировой финансовый кризис, что заставило сильно нервничать и переживать многих бизнесменов. Во всяком случае это была явно не банальная бытовуха, поскольку смерть от сердечной недостаточности пока что умеет грамотно устраивать только спецслужбы. Можно ведь иначе взглянуть на эту загадочную историю. Мы напомним, что именно в 2008 году произошла сильная вспышка межклановой борьбы в Германии. Притом она началась где-то в начале этого года. То есть еще до финансового кризиса. Теперь относительно клановой принадлежности всего семейства Шоркхубера. В руководстве компании Шорк хубер Штифтлок нам удалось определить клановую принадлежность только двоих ключевых руководителей. Оба они оказались связаны с крупным американским капиталом. То есть они принадлежат мафии ЦРУ. Один из них раньше был исполнительным директором в немецком филиале компании Coca-Cola. Бернхарт Таунбергер. Пау Бен Бергер, другой из корпорации Хилтонс Холтельс, Вольфган Ньюман. Политические связи баварских бизнесменов Шорт Куберов также указывают на их принадлежность к мафии ЦРУ. Притом еще более четко, ведь даже в демократической стране почти невозможно заниматься строительным бизнесом, если у тебя нет очень хороших отношений с местными властями. И у Шоркхубера старшего с самого начала его карьеры всегда были просто замечательные отношения с правящей верхушкой Баварии. Многие источники указывают на то, что Йозеф Шоркхубер очень щедро финансировал блестящую баварскую партию ХСС. И по многочисленным сообщениям из сети Шоркхубер старший в свое время дружил даже с премьер-министром Баварии францем Йозефом Штраусом. Ссылка. А ведь руководство баварской партии АСС процентов на 90 состоялось из ЦРУшника. И лидер этой партии, Йозеф Штраус, был, долгие годы был главным представителем интересов мафии ЦРУ в Западной Германии. Хорошие отношение Шоркхубера, старшего с баварскими властями, после его смерти полностью перешли к последствию, к наследнику Штефану Шоркхуберу. Правда, тут надо сказать, что по своему характеру Шортхубера младший был человеком крайне застенчивым и замкнутым. По свидетельству журналистов он не только не участвовал ни в каких политических и великосветских тусовках, но и вообще нигде не появлялся, и даже его номера мобильного телефона почти никто не знал. Ссылка. И по этой причине большая симпатия к Штефану Шульцуберу со стороны баварской правящей верхушки смогла себя полностью проявить только во время его грандиозных похорон в декабре 2008 года. Причем бывший премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер Сделал свое заявление 25 ноября 2008 года, то есть уже в день смерти шотхубера младшего. Примерно так он выразился. Я глубоко печален смертью Штефана шотт которого я хорошо узнал лично. И это не только... Он, он не только блестяще продолжил дело своего отца, но значительно расширил его. И так далее, и тому подобное. А 4 декабря 2008 года в День телепонии похорон шортхуберов владшего принял участие действующий премьер-министр Баварии Хорст Зееехофер. Премьер Зееехофер тогда так оценил великие заслуги покойного. Он внес важный вклад в высокую репутацию нашей страны в Германии и Европе. Бывший премьер Штойбер, естественно, также принял участие в этих похоронах по высшему разряду. Ссылка в Мы на всякий случай напомним вам, что эти, эти баварских политиков Эдмунд и Штойбер, Хорст, э, э, э, Эдмунд Штойбер и Хорст и Зея Хоппер принадлежат мать ЦРУ. Теперь мы переходим непосредственно к Александре Шоргхубер. Тут ведь есть одна тонкость. В принципе, она может принадлежать совсем к другому клану мафии спецслужб, чем ее покойный муж и тесть. Такой вариант тоже нельзя исключать. Правда, таким незамысловатым способом, с помощью замужества и последующей смерти богатого супруга, обычно прибирают к рукам как бы бесхозное имущество. А когда огромное состояние, уже попала под контроль какой-нибудь мафии, то вырвать из ее рук эти миллиарды долларов уже не так-то просто. И такое случается крайне редко. Так вот, судя по всему, безутешная вдова Александра Шоркхубера тоже принадлежит к мафии ЦРУ. Во-первых, когда она унаследовала бизнес своего мужа, то никакой зачистки руководящего состава компании Шоркхубер Штифтунг при этом вроде бы не произошло. И хотя некоторые кадровые перестановки тогда были, но они все же не носили тотального характера. А во-вторых, Александра Шорфуберта сейчас поддерживает очень хорошие отношения с правящей элитой При Притом она это делает даже лучше, чем ее покойный муж, поскольку она гораздо более коммуникабельная. Например, в октябре 2012 года вдову Шорг-Хубер наградили Орденом Баварии за деятельность ее благотворительного фонда помощи мюнхенским детям. Ссылка. А в феврале 2013 года Александру Шорк хубер даже ввели в административный совет знаменитого футбольного клуба Байерн Мюнхен. Ссылка. И вполне возможно, что такое высокое доверие было ей оказано с подачи Эдмунда Штойбера, председателя этого клубного совета. Кстати сказать, принадлежность Александры Шоркхубер к той же мафии ЦРУ, что ее покойный муж и тесть вовсе не исключает варианта с ее тайным внедрением в эту семью миллиардеров с помощью американских спецслужб. Контроль над людьми со стороны спецслужб, ведь может быть разной степени интенсивности и надежности осуществляется он разными способами. Так что где-то в 1988 году кураторы Йозефа Шоркобера вполне могли задуматься. Этот их миллиардер уже старый болен, а с его сыном-наследником хорошего контакта ему здоровить никак не удается или же Шоркхубера-младший по своему характеру, был совсем непригоден в качестве бизнесмена. Во всяком случае, есть сообщение, что у старшего были очень неважные отношения с собственным сыном, и что он помирился с, голосом с, с отцом лишь незадолго до его смерти. И вот, к примеру, ближе к 1988 году декураторы спецтуш, за ряды подсказали ее за а хорошо бы послать ладуха Штефана на стажировку в какой-то отель. Пусть он там научится, как надо вести гостиничный бизнес. Так если наследник полярного состояния никуда не годится, то стоит представить к нему толковую навишную жену. Пусть лучше она вместо него занимается бизнесом. 42 Бурда Хуберт 2,30 миллиарда долларов США 2013 год. Об этом баварском видео уже неоднократно был разговор в данной книге. Хуберт Бурда явно принадлежит к мафии ЦРУ, поскольку принадлежащая ему пресса активно участвует в политической жизни в Германии и помогает отстаивать там. Интерес этой мафиозной группировки. Один только его журнальчик «Фокус. Чего стоит?» Мы перечислим здесь тех представителей семерного клана КГБ, о нападения на которых. Со стороны этого боевого журнала мы уже упоминали. Это миллиардеры Херри Хауп и Ханс Ригель, премьеры земельных правительств Рейнхард Экнер и Бьорн Энгхольм федеральный министр Франк-Вальтер Штайнмайер. И этому надо бы еще добавить другое издание Хуберта Бурды, его журнал «Бунте», который в свое время сумел поломать карьеру министру обороны Рудольфу Шарпингу. 43. Ральф Ральф. Ралли. 2,3 миллиарда долларов США в 2013 год владелец компании United Internet, которая занимается программным обеспечением. Мы уже подробно говорили о Ральфе Доммермуте в 87-й части данной книги, там, где речь идет о бывшем министре иностранных дел Гвидо Вестервелле. Дело в том, что миллиардер Доммермут очень честно связан с, этими бывшим, с этим бывшим лидером партии, СВДП. В частности, на его деньги сейчас содержится международный фонд Вестервелли Фаундэйшн, который после своей отставки из правительства в Агутсклаве Мы также напомним, что оба этих деятеля принадлежат к массе ЦРУ 44 Шефер Георг, 2,2 миллиарда долларов США в 2013 год. Георг Шефер в 1996 году получил свое состояние на наследство от своего умершего отца, баварского бизнесмена Георга Шеффера старшего. Точнее говоря, Шефферу младшему тогда достались 80% акций промышленного концерта Шефер Групп, а остальные 20% акций получила его мать. Мария Элизабет Шефлер. Причем, судя по всему, именно эта вдова Шефлера старшего стала тогда полностью контролировать бизнес своего покойного мужа, тогда как сын лишь стал номинальным владельцем контрольного пакета акций. Судите сами, в 1990 году Шефлер-младший закончил обучение в Швейцарии и начал работать в компании